Я, Владимир Малышу, здравствуйте. Сегодняшняя тема саморазвития. Развивая себя, вы развиваете способности. Развивая способность, вы развиваете таланты. Развивая таланты, вы обретаете гениальность. Все очень просто. Никто никогда не бывает абсолютно на 100% расположен к чему-то. Абсолютных гениев почти нет. Таких людей все же можно сочетать по пальцам за всю историю человечества. Были абсолютно гениальные люди, которые были скорее исключением, чем правилом. Но чаще всего, в подавляющем большинстве, люди становятся гениями лишь тогда, когда трудятся над собой. Когда идут к цели невзирая ни на что. Допустим, вы решили что-то в своей жизни начать. Вы должны понимать, что через месяц или через год, если задача крайне сложная, вам это не будет под силу. На это уйдет определенное время, определенное количество времени, годы, иногда десятилетия, в зависимости от того, что вы выбрали, какой путь, какую профессию. Если вы хотите стать художником, этому нужно учиться, этого нужно желать. Вы должны учиться дома, поступать, делать свои импровизированные выставки, приглашать помощь профессионалам, что-то читать, изучать, смотреть другие картины, вдохновляться. Если вы не будете отступать, если вы не на мгновение не пустите руки, не разочаруйтесь в себе, вы никогда не сдадитесь и достигнете своей цели. Чего бы это для вас не стоило? Время и силы – ничто перед тем, чтобы добиться своего. Так происходит во всех сферах жизнедеятельности. Какую бы вы профессию, хобби, какую бы цель себе в жизни не поставили, вы рано или поздно к нему придете, к этой цели. Все зависит от того, сколько вы времени на это тратите. Как сильно вы верите в то, что станете именно тем, кем мечтаете? Достаточно ли много усилий вы? тратите на это дело уделяете ли вы либо должное внимание либо это просто увлечение и вы считаете что любую профессию можно освоить за год или полгода всего лишь иногда листа какую-то книгу пособие либо что-то или смотря в интернете так не бывает профессионалами не рождаются ими становится за дня в день вы стараетесь постоянно творите не останавливаясь ни на мгновение и вот тут и срабатывает эта формула. Начав что-то, вы обретаете способность. Вы начинаете уже что-то пробовать. Развивая свою способность, вы получаете талант. И уж после того, как вы талант с помощью огранки, определенно как это делают ювелиры, происходит огранка с алмазами, он превращается в бриллиант. И вот тогда ваш талант превращается в в гений, вы становитесь гениальным, известным в своем творчестве, в своем направлении, вы становитесь безупречным, вы становитесь лучшим, одним из лучших, И это достигается определенной гранкой. изо дня в день, из года в год вы совершенствуетесь, но не сдаетесь, помните, передышать быть не должно, вы должны давить в одну точку, постоянно, все с нарастающим усилием. И помните, чем тяжелее становится, тем ближе вы к прыжку. К прыжку к своему желанию, к исполнению. Нужно помнить, что не все дается даром. Что нужно трудиться. Если вы настойчивы, если вы в себе уверены, любая, даже самая невероятная профессия, самая порой на первый взгляд, необычная выдумка становится реальностью если только вы верите, если вы только считаете это целью своей жизни. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.